Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня я хотел бы вам продемонстрировать цилиндр чешского производства Токос, тот, который входит в стандартную комплектацию модели Монолит а точнее, его очень интересную функцию это функция отключения работы цилиндра с внешней стороны при помощи барашка то есть, потянув барашек на себя вы переводите замок в такой режим в котором изнутри все продолжает работать так, как и раньше. Но при этом с внешней стороны ключ вращается в холостую. После того, как вы нажимаете вот эту кнопочку, цилиндр переходит в тот же режим. когда ключ работает с внешней стороны, не в холостую. Цилиндр имеет хорошую секретность, надежность и ряд полезных, полезных функций.